с ага. а, тоже постоянные какие-то бронхиты, там, в шиколке мне даже ничего не помогало. И вообще сказали, вам 37 лет, вы хронически больной чушь, Я, я вышла в ужасе, я думаю, боже, у меня дети еще в школе, а я уже хронически больная, что делать-то? Ну, вот как пришла в Мальдон, и муж как-то так, он осторожен очень говорит, да, хорошие люди там не обманут ничего, я говорю, нет, я доверяю, вот, потом стала как бы заниматься их дыханием тоже, после инициации, вот, после первой же, ну, практически она ушла, она возвращалась, как бы, эта проблема, пару раз так, в легкую, вот. ну, просто вот, вообще, супер, ну, и легкие, конечно, они с сердцем тоже связаны, это как бы, тоже, я же лев, моя проблема На работе, когда прошла канал в первый раз, я очень часто его делала. Лёгкие толстые кишечники. Так сидишь, когда ты говоришь, ну, незаметно у меня. Никто там не обращает внимания. И вообще классно. Вот сразу как бы наладилось. И с химистом, и с толстым кишечником Спасибо большое. Огромное. А здесь прямо вот душу. Ну, прям вообще, вообще очень здорово. Прям вот информация легла куда надо.